надо у нас массажиста и Я... вопрос алло алло да как вас зовут алена алена сколько вам лет 17 17 лет ну вы какие-то курсы заканчивали нет но ну, у вас было прописано вакансии что вы можете делать обучающие курсы ну, в принципе, можно. А где вы живете, учитесь? В каком районе? Mm, от Женикинского я могу подъехать в любое место. Какое вам удобно. Сейчас понял. А можете завтра подъехать на собеседование в 10 часов по адресу улица Котлова, 108. Котлова? Да, улица Котлова, 108. Mm -hmm. 10... а если кто-то у вас поменяется, там предупредить. А документы какие брать с собой? просто придете, пообщайтесь, я вам покажу кабинет. За даже у вас нету никаких по обучению. Нет. Ну, пока просто. А там если придем к какому-то знаменателю, будете тогда работать уже, документы принесете уже. Пока ничего не надо принес. А можно в понедельник или вам неудобно? Что-что? В понедельник приехать. Понедельник, давайте тогда завтра созвонимся, насчет понедельника. Ага, хорошо, все. Алена, можно будет попросить э, выслать фотографию свою? Я вышлю вам сейчас национальную почту. Не сложно будет? Да, хорошо. Все, подожду фотографию, завтра созвонимся. Угу. До свидания.